Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели интернет-портала радиоцентра «Сангейтс». Начинает свою программу. Сегодня среда, 24 августа. И, как всегда по средам, в это время, 12 часов дня в городе Чикаго, в Москве 8 часов вечера. Мы ведем нашу программу, прямую трансляцию. И у нас на связи Сергей Савченко. Добрый вечер. Руководитель добрый, да. У нас еще пока день, а у вас добрый вечер, да. А у кого-то уже ночь. У кого-то ночь. Да. И Сергей Савченко – один из лучших торологов, как мы выяснили уже давным-давно современности. Торолог с практически 25-летним стажем. Практически. Да кто, практически вам, да. кто вам считает, Сергей? Да. да. Плюс-минус там пара лет ерунда. Вот, ну и наша программа сегодня вот посвящается Таро. Да, удивительно, но... Да, вот так. Сергей, я вот что предлагаю. Да. Во-первых, дорогие друзья наши, уважаемые радиослушатели, если вы хотите, конечно, задать свои вопросы в эфире, после эфира, вы можете это сделать, если вы пойдете на наш сайт www.sungatesradio.com sungatesradio.com, Это Skype sungates108 Ну и программа наша записывается, потом они э, выходят в YouTube. Соответственным образом, те люди, которые подписаны э, в наши э, рассылки, они получают эти программы, уведомления и могут ознакомиться с нашими программами. Э, давайте мы сделаем вот как. Я хочу вас спросить, и как всегда я хочу провести аналогию. Ну, я совсем, Just a Little, совсем чуть-чуть разбираюсь в нумерологии. Сегодня 24 число. Так. 2 плюс 4 это 6. Не 24 аркана, Михаил, к сожалению, мы покупаем или продаем. Чего? 2 плюс 4. Мы покупаем или продаем. От этого зависит сумма. Мы, я даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос, покупаем или продаем? Как-то я вот складываю, и у меня получается даже без оглядки на то, что мы с этим с числом делаем. Так вот, я хотел бы провести аналогию между числом 6, которое интерпретируется как-то вот мне ближе, ведическая нумерология. И это символизируется, в отличие от астрологии нумерологии, допустим, современной, это символизирует число 6, что и есть «Венера». А, причем интересно, что Венера – это планета красоты, это планета а, влюбленности, естественно, да, в, камень, Неожиданно. А, венерианский камень – это бриллиант, а, который является, как мы знаем, лучшим подарок для девушек, а, бриллианты, да, а, как поется в одной известной песне лучшие друзья девушек это бриллианты ну, да. ну это все это все связано с красотой и влюбленность естественно паша венера это покровитель влюбленных хотя с другой стороны ну мы к этому вернемся чуть попозже так вот я хотел разбирая шестой аракан 2 плюс 4 mm -hmm. это 6 а двойка это вообще-то говоря луна и что самое интересное, четверка это тоже связано с Луной. Но это еще раз физическая нумерология. Uh -huh. А четверка это то есть такие лунные узлы, они, эти лунные узлы южные и северный узел. Uh -huh. а, и вот северный узел Луны это как раз цифра 4. Очень непонятная такая, ну так сказать, планета, ее качество похоже на планету Уран в западной нумерологии. Uh -huh. а мы к этому, может быть, чуть дальше вернемся. Вот я хотела вас попросить, Сергей, проанализировать карту аркан, шестой аркан, что, в общем-то, означает э, влюблённое, правильно? И как mm -hmm. раз, в принципе, соответствует, да? Соответствует число, э, шестерка вот как-то мне это интересно. Э, интерпретации э, похожи во всех э, картах, во всех колодах, во всех, скажем, э, последователя э, определенных традиций. Как с вашей точки зрения Трактуется шестерка Ну вот в вашей школе И в каких-то других традициях скажите? Так, вот У нас все ходы записаны Я для каждой карты Я сделал такую майн-карту Не знаю, видно, нет Ну, немножко отсвечивает Но, в ну, общем-то, да Да, да. Но, видно, карта, а, да, да. Это старая майн-карта Я уже сделал новую майн-карту И у меня здесь записано Куча всего все так или иначе относится э -э, к эмюляции. Но я начну издалека, да, как в старом анекдоте. Прежде чем рассказать о Франции, я расскажу о ее ближайшем соседе-торговом партнере, государстве Китай, потому что про Францию я ничего не знаю, а Китай я выучил. Я не вижу никакой связи между нумерологией и Таро. Это может быть немножко кромонно звучит, но именно так э, у меня это. Почему? Потому что я в свое время решил заняться нумерологией. Все пишут, что вот число 6, карта 6, там все шестерки, все попадают, все соответствует. Я стал считать. Во-первых, вся нумерология так или иначе восходит э, к этому, пифагору. Пифагор. Пифагору. Не осталось нам ни единой строки, записанной собственноручно. Просто ни единой. Все, что приписывается Пифагору, было написано учениками. Они сохраняли анонимность, и они считали, что имя Пифагора важнее, чем собственные имена. Поэтому они ему все это дело приписывали. Во-вторых, то, что вот сегодняшняя нумерология существует, она никаким образом не стыкуется с древнегреческой нумерологией, просто в принципе не стыкуется. То есть сегодня, сегодняшняя нумерология — это некий упрощенный гороскоп. То есть вот мы число посчитали, у вас число такое-то, вот как будто вы близнец, да, то же, то же самое, вот у вас число 6, значит вы там тырым такой-то, сякой-то. Это, мягко говоря, странно выглядит, это странно звучит. Получается, что все люди, родившиеся в один день, они одинаковы. Я знал людей, которые родились не просто в один день, а с интервалом в 10 минут. Насколько у них разная судьба, это на перу описать, не сказки сказать. Ну, ладно, бог с ней. Давайте мы посмотрим на карту улюбленная. Первое, что чего можно начать, ну, это просто такая, вы меня остановите, потому что я не могу долго говорить, карта очень интересная. Вы интересные. знаете, я тоже могу, кстати, очень долго говорить, да. но если уже, так скажем, вы сами реплику такую сделали, то я хочу даже в — Повторяю вам, сказать mm -hmm. о том, что э, мы да, нумерология на Западе — это действительно э, пифагорская нумерология, действительно Пифагор ничего не mm -hmm. действительно не оставил, э, все его ученики, он все рассказывал, так сказать, из головы. Но дело в том, что физическая нумерология, ну, все, все когда-то возникает раньше. И опять же, мы знаем только то, что мы знаем, то, что мы где-то прочитали, где-то мы описаны, и наши циклы не позволяют нам заглянуть гораздо дальше в историю, там, скажем, на тысячи, на тысячу еще ладно, позволяет, где-то это описывается, а вот на, скажем, сто тысяч лет не позволяет, нет таких описаний. Так вот, ведическая нумерология, она, это единственная из астрологии, хиромантии, и, там психологии, вот нумерологии действительно не осталось вообще ничего. То есть отдельно отдельные какие-то вот трактаты, кусочки, может быть, остались, кусочки остались, да. Это было как бы задолго раньше, так как я лично угу. считаю, что восточная астрология, она все-таки появилась раньше. Я был в Индии, я, там, скажем, есть какие-то там доказательства. И, а и них... они вас завербовали. Не-не-не, боже упаси, я отношусь очень нейтрально абсолютно ко всем конфессиям, ко всем подходам. Тем более, что находясь в данном случае, мы ведем программы, и, кстати, надо сделать mm -hmm. ремарку, что руководство ради и все то, что с этим связано, не всегда согласно с мнением гостей в эфире даже с таким уважаемым человеком, как Сергей да Александрович. Да, вот. И не несет никакой ответственности за сказанное. Вот это, да. вот это правильно. Мы вообще ни за что не отвечаем. Да, хотите. Мы просто, так сказать, беседуем. да. Поэтому в этом плане я с вами согласен. Тут есть много нюансов. Но вот карта, она по-разному изображается. Аркана да, в разных... есть, как минимум два варианта изображения. Там, где один дяденька и две тетеньки, и там, где один дяденька и одна тетенька. С двумя тетеньками мне нравится больше. С двумя тетеньками? Что... Да, с двумя тетеньками мне нравится больше, потому Это что... меня наводит сразу на какие-то некоторые размышления в современном вот, обществе. Тут нет, нет. не надо современного общества. Да. Давайте поговорим про, про греков. или про фигуру. Про про Пифагора и продолжим. Угу. Вот такой философ Продик, если я ничего не путаю, я конечно небольшой большой знаток греческой философии, был такой философ Продик и он э, описал некий такой мысленный эксперимент. Вот представьте себе Еракл. Еракл идет и вдруг видит двух богин, Афину и Афродиту. И Афродита ему говорит, Иераклик, пойдем, бухнем, отдохнем, нормально проведем время, короче, кайфанем. Афина говорит, не не слушай эту дуру распутную, бестолковую. давай, иди, у тебя долг, надо убить там сто чудовищ, давай, вот тебе дубина, копье, там, давай, иди занимайся делом. То есть выбор между долгом и между удовольствием, между тем, что я хочу сделать, вот, и между тем, что э, я должен сделать. Вот эта тема выбора, вот он ее так и писал. И потом эту тему тиражировали, там множество картин средневековых. Я не помню авторов, я просто находил их и это видел. Поэтому две тетеньки, это интереснее, чем одна тетенька. порок и добродетель. На некоторых, правда, в сюжетах, начинаешь с лупой там разглядывать средневековые эти карты. И там, э, да. вроде как, одна постарше, одна помладше. То ли мать и жена, то ли мать и сестра, то ли, значит... Э, то, ли, то ли главная жена, а это Да, и второстепенная, жена. и второстепенная жена, там, жена помощница, непонятно. И сверху ангел с луком, значит. Вот. И только ты ошибся, он тебе бац и пристрелил. Ну, то есть, так, выбираешь... Вы имеете в виду Купидона? Ну, там не подписано кто. Ага. То есть мы Ан можем да, так сказать да, служит сами, сами, всего, да. Бах, и, и готов вот. то есть вот такой интересный момент и в некоторых э -э, французских старых колодах его называли развилка развилка перекресток и вот ты попадаешь на этот перекресток на перекресток морального нравственного выбора и вот что ты будешь выбирать что ты предпочтешь порок или добродетель в чем проблема я ведь не знаю, что является пороком, а что является добродетелем. Я легко могу ошибиться. Я могу принять порок за добродетель, а добродетель за порог. И я узнаю последствия своего выбора только после того, как я его сделаю. Вот это самая большая подлянка. Я, конечно, ищу, я там сверяюсь со священными книгами, я кого-то расспрашиваю, как ты думаешь, вот это порог, это добро? Ну, ты хрен, не знаю, смотришь, вот кто, вот блондинки порог или брунетки порок, как вы думаете, а кто их знает. Все порог, все у обе. обе, да, вот. это вот, а Уэйт, когда нарисовал только мальчика и девочку, он снял проблему выбора, и он перевел это в тему греха, то есть там изображена сцена в райском саду, когда вот Адам и Ева сажали плод с дерева познания, говоря, а говорят, что яблоко. Ну, на самом деле, плод с дерева познания. Какой там плод? Инжир, яблоко, еще там какой то ананас, может быть. Ананас, правда, трава, не, не плод. Вот. А, не знаю. И Бог им сказал, что извините, кто жрет мои плоды, тот идет гулять из моего сада оттуда. туда. Печально. Печальная история. Вот. Это то, что касается чисто сюжетного момента. Но в этой карте вообще много всего. Да, она действительно находится под покровительством Венеры. Венера отвечает за жизнь. Но если мы с вами посмотрим на эту карту с точки зрения алхимии, да? вернее не на, не на карту, а на жизнь с точки зрения алхимии, это горение. Чему в нашем организме соответствует горение? Двум процессам алхимическим, очень важным. Гниению и брожению. То есть, наш процесс жизни – это постоянный процесс окисления. Мы жрем, окисляем, у нас выделяется энергия, мы перерабатываем, за счет этого мы убираем, Но фактически это два процесса – гниение и брожение. Да? Или нет? Ну, можно так сказать. Я, правда, так как-то в общем-то и не думал. Да, я тоже не думал. Я тоже не думал об этом. Пока не стал читать. Рафток. Так вот, в алхимии Венера как раз отвечает за эти два процесса: за гниение, изображение. Именно она сбраживает, именно она порождает вот эту новую жизнь, и она же ее убивает путем вот этого гниения. Кроме того, что Венера очень такая возвышенная, приподнятая, эмоциональная, она ведь очень материальная. Она mm -hmm. очень телец, да? То есть он же там напрямую с Венерой э связан. Вы, э давайте я немножечко вклянусь да. у, у нас все-таки беседа это я уже обращаюсь к нашим радиослушателям это не театр одного актера вот такой формат программы. это у нас беседа и это интереснее да. всегда потому что интервью да, есть, мы пойдем на сайт Сергея сергей где он будет рассказывать его никто не прерывает а он все трактовку дает свою и все а никаких других нету поскольку это подход как раз таки русской школы таро ну как и в общем то не только русская школа таро мы даем то что мы знаем вот, когда мы говорим о Венере, мне просто это навело на мысль о том, что в мифологии, вот ведической, если можно назвать это мифологией, mm -hmm. э, есть два учителя. А mm -hmm. Венеры, э, то есть все планеты, они мужского рода. И вот Венера, он, и mm -hmm. э, Юпитер, он. Ну, Юпитер, понятно, а Венера все-таки mm -hmm. на оканчивается, но, тем не менее, это он. Так вот, Юпитер – это покровитель э, богов, их называют девоты, а Венера – покровитель демонов их называют асуры. Mm -hmm. а в чем разница между э, девотами и асурами? Демонами и полубогами. То есть э, полубоги или боги, они как бы считаются, что человек это божественное сознание. А, и мы стремимся вверх, мы стремимся к какому-то духовному там совершенству. А вот асуры, они только материальные какие-то все эти вещи, они стремятся к как раз наслаждением материальным. Вот они хотят попасть, выпить, там то есть такой напиток, Сома, рас, они хотят попасть на райские планеты, где этот напиток, он дает практически бессмертие. И вот mm -hmm. постоянно идет борьба добродетелей, вот этих девотов, да, и э, вот этих низменных каких-то чувств, которые, ну асеры, по определению демоны, они по определению вот такие, они хотят просто наслаждаться и только вот они, самое главное, все остальные до лампочки. То есть нету соул, э, как э, душа, нет mm -hmm. такого понятия, что любовь это только вот в душе. Поэтому это как раз то, что тоже соответствует. Видите? Венера. Вот есть еще один интересный момент Асура Удео. Когда арии вторгались в Индию, они там прошли, но ну, есть разные варианты, как они прошли. Один из вариантов, что они прошли через Кавказ. Да. И, И после этого они разделились. Часть пошла в Индию, а часть пошла в Персию. Иран. И вот, пока они шли, они все перепутали. Если у индусов дэвы хорошие, а асуры плохие, то у иранцев или персов все было наоборот. Дэвы, да, вот эти джинны, которых мы знаем, это как раз плохие, а асуры хорошие. Ну, да, вот возьмем старика Хаттабыча. Он был джин, он да, вроде бы он... был хорош, он помогал, но, но он убрал. Да, да, но он, да. да. И, кстати, вот потомки ариев, которые осели на Кавказе, угу. это вот эти народности, которых никогда не победит. Ариев невозможно победить, они всегда будут защищать всех и вся. Нет, всех. Всех возможно победить, это просто вопрос технологический и ресурсный. Ну, они будут сражаться, победить можно, покорить как бы, да, да действительно, но они никогда не и будут, они всегда будут купить, сопротивляться. купить и стоить. Купить, а, а, ну, как? это вопрос другой, да. Споить, да. да. Как И обычно. Сбросить, это делать. Да. Такой вариант возможно, да. Ну хорошо, mm. продолжим тогда. Да? Mm. Так вот, про жизнь мы сказали. Да? Второй момент это эмоции. Эмоции. Обычно влюбленных понимают как позитивные эмоции. Я думаю, что здесь важнее слово не позитивные, а слово сильные. Эта карта указывает, в первую очередь, на сильные эмоции. Это не только позитивная, это не только любовь. Конечно. Это гнев, это ненависть, это любое. То есть, вот есть нормальное положение, а есть пиковая шум вверх, шоу вниз, неважно. Вот эта карта указывает на сильные эмоции. Мы просто привыкли чаще ее рассматривать как позитив. Вот в этом плане две девушки лучше, чем одна девушка, потому что одна порог, одна добродетель. Одна плюс, а одна-то минус. И вот это здесь наверное, мы видим разницу, да, разницу, разницу этих эмоций, угу. она указывает на связи, на связи между людьми, основанные на симпатии и антипатии. Это дружба, это привязь, это любовь, это э, родственные отношения. Причем часто нельзя понять, вот речь идет о родственных отношениях или о дружеских отношениях, то есть мы вот друзья не разлей вода, вот это как понимать, это уже братья или еще не братья, или это лучше, чем братья, потому что с братом ты там дерешься, делишь деньги, вот, а с другом ну все там супер, все делите. И она обозначает все связи, в чем проблема бывает, когда тебе задают вопрос, если ли у моего мужа любовница то карта может указать, что у него действительно есть много связей с женщинами. Но это не обязательно сексуальные связи. Хотя секс тоже входит в эту карту. И не разотечает за секс. О какой связи идет речь? Вот у меня есть секретарь, у меня есть парикмахер, у меня есть маникюрша, у меня есть массажистка. Я с ними всеми провожу достаточно много времени и с массажисткой. У меня разделся, она меня мессирует. Да? То есть у меня есть с ней связь или нет? Прямая. Пожалуйста, да. То есть есть женщина в моей жизни, которая, кроме жены, да, есть. Она имеет доступ к моему телу, да и нет. То есть очень сложно определить. Не просто, да, непростая ситуация. Но вот если мы плохо работаем, да, мы только увидели, ой, да, конечно, у него там столько женщин, все, да, у него действительно столько женщин. Но просто какие у него отношения? И у него действительно вот есть симпатия ко всем этим женщинам, но это не значит, что он с ними спит, что это обязательно любовница. Это всего лишь один из вариантов. И этот момент надо учитывать. Когда у Андрея Миронова спросили, а как вы относитесь к женщинам, он сказал, ну, я стараюсь как-то в этом вопросе быть шире. Каким? Шире, быть да? Шире. Да, это вот это хороший подход. Вот. Венера, вернее, не Венера, а карта влюбленная имеет и календарный период. Это май-июнь, цветение, бельтайн, лита время, когда богиня входит в самый сок, когда девочка превращается в девушку, когда Бог начинает за ней ухаживать, когда жизнь вот, э, сама зарождается, начинает все там цвести, колоситься и все такое прочее, когда природа жива уже. На вот такой очень хороший очень позитивный период очень радостный ну то есть надежды на лето каникулы как у всех у нас там по крайней мере в России это ну не всегда к сожалению это все исполняется но нее есть масса других вот, э, моментов это сладкие например это медь Это металл Венера ну и много других значений Сергей как насчет того но ну, это конечно вопрос достаточно сложный Uh -huh. Если мы уйдем туда, в библейский этот сюжет, uh -huh. э, и с чего все началось, ну, на самом деле, же не началось с этого, это так трактует Библия, опять же, так это на, до нас донесли. Есть другая интерпретация, я, скажем, там, ну, долго рассказывать эту всю историю, как это все, ведический трактат, как это все происходило. Ну, вот, допустим, когда речь идет, на заднем плане у нас стоит дерево, на нем висят плоды. Это не значит, вы не ешьте плоды с моего дерева, а раз вы съели, значит, тогда вон из моего эдема. А это дерево познания. Так, так вот, если это дерево познания, тогда да, любовь присутствует, поскольку мужчина и женщина, это все понятно. Но ведь можно трактовать о том, что э, и, э, изначально Имелось в виду, опять же, есть много вариантов о том, что вкусивший этот плод, с этого древа познания человек получил возможность каким-то знанием. И это не чистая никакая любовь, это просто знание. Можно ли так трактовать? Корте нет этого. Да, этого нету, Но тем не менее, все-таки считается, что это древо познания. Это мы знаем. Это описывается в Библии. Где здесь тогда познание того, что. Ну, <свен> <свен> это же эфемизм. <свен> в той же Библии, да, в той же Библии написано. И он познал ее, то есть он с ней переспал. Все. Никаких других вариантов нет. Это так не трактуется. Извините, это трактуется. Библия, как мы знаем, переписывалась много раз. Кто скажет нам, что мы читали эту Библию У нас в оригинале? Есть синон... этот, как он называется? Синодальная или сино как-то там перевод? Да. То есть, перевод, утвержденный высшими иерархами церкви, по крайней мере, православный. У нас нет другого авторитета. Я... А, ну да, конечно. У нас нет, нет другого авторитета. Нет Бога, кроме Бога, но дальше да. мы знаем. да. И Бог пророк его. Да, да, тот самый. А, так, а, все-таки, то есть, нету нету понятия такого о том, Значит, что интерпретация карты. это специальная карта, которая означает познание как процесс... Именно понимание, узнавание, исследование, изучение. Это карта отшельник. Она не имеет ничего общего с картой э, этого самого, с картой влюбленной. Влюбленная – это эмоции, это сердце, это вот здесь. Отшельник – это вот здесь, это в голове. Мы можем все смешать. Карты, штуки такие большие, они практически резиновые, безразмерные. Туда можно запихать все, что ты хочешь, туда можно запихать. Вопрос только, как потом с этим работать. Я видел вот картинку, швейцарский нож такой, ну, пародия. Там, наверное, 100 лезвий, 100 и отверточка, и то, и то, и то, и все. То есть, а как с ним пользоваться? Его в руке невозможно держать. Это чисто сувенирный продукт. Если мы в какой-то момент не ограничим себя, если мы начнем расширять карту до беспредела, у нас будет беспредел. Мы просто не сможем ей пользоваться. Поэтому мы ограничиваем. Любленные эмоции. Все, ставим точку. Отшельник, познание, мудрость. Ставим точку на эту. И здесь они не пересекаются. И нет смысла их объединять в Хорошо. В а, ну вот, скажем, второе, да. а, кроули, то-то, а, это еще алхимия Вселенной, это все-таки познание, и это все-таки, как мне кажется, ам, противоречие. Таро-то-то ⁇ это отдельный диалект, отдельная схема, отдельная структура, которую надо изучать отдельно. Если мы говорим о Таро-то, то мы должны работать с Таро-то. Если мы говорим о таро это а я говорю о это Мы работаем с Тароуэто. Но вы знаете все-таки. Если мы начинаем тоже, перемешивать, да? да, у нас получается бордельера. Ничего другого не получится. Угу. Ну, то есть, э, ну кто-то работает с Тароуэтотом, мы же понимаем, да? Геометрия и алгебра. Они сделаны для разного, по-разному, несмотря на то, что они обе части математики. Да. Химия, алхимия? Нет. Нет? Нет. Физхимия. И, э, там, скажем, органика и неорганика. Органическая вот и неорганическая. Да, да, это вот так точнее, То есть, они сделаны под разные задачи. Хорошо. Тогда э, скажите, вот какие-то, скажем, у вас много было людей, которые к вам приходили. И э, какие были интересные моменты, связанные именно с картой влюбленности, которые, было. поскольку действительно есть очень много противоречий и очень много было, действительно было. разночтений. Да. Было одна, одно гадание, было ужасное. Я не мог понять, вот она выпадает, эта карта ключевая, я не могу понять, чем дело просто. Вообще. Я ну, знакомым был, я говорю, так, иди домой, я буду рыться в своих книгах, искать, что, как, я тебе позвоню. Я, наверное, пару дней провел <с> за столом, перебирал все значения, думал над тем, как это может быть. И я нашел значение, которое не упоминалось нигде больше. Расплата за грядущее. Расплата, Расплата за... За, гря... за грядущее. То есть, то, чего еще не произошло? Да. Я потом вспомнил. Был такой рассказ Уильям Тен, «Фантастика», с рукаванцем. То есть, обычно как происходит? Сперва вы кого-то убиваете, потом вас садят в тюрьму. Здесь все наоборот. Вы отсидели в тюрьме, выходите, и вы имеете право кого-то убить. Было такое, я тоже читал, да. Да. И вот здесь получается точно так же. То есть, вы, вот этот ангел, который у нас там парит, который у нас наказывает за наш неправильный выбор, вот, ну, как будто ты выиграл лотерею, такую странную вещь. То есть, ты сейчас пострадаешь, но потом тебе спишется некое прегрешение. Мужик на меня смотрит, Говорит, так я не собираюсь ничего такого делать. Там, ну, он законопослушный человек, там не изменяет свою жизни и все такое. Я говорю, проблема не в том, что ты собираешься или нет. Проблема в том, что сейчас у тебя будут проблемы, ты с ними справишься, а потом у тебя будет возможность сделать некое правонарушение. То есть, я ты пока говорю, еще об этом не знаешь? Ты можешь его вообще никогда не сделать, потому что это противно твоей природе. Но у тебя есть такое право. У тебя есть это выбор. Было... Угу. Это будет, было с... Он будет выбор. Нет, у тебя не будет выбора, у тебя будет возможность. Ну, хорошо. уже делать, не делать, это твое. Там. Вопрос будет возможность. Сейчас еще да. такая возможность. Сейчас нет. нет. Сейчас у тебя будут проблемы. Сейчас ты испытаешь там некие трудности. А он там ну, собирался некое дело сделать. Он говорит, это был ад. Мы еле-еле довели до конца это все. Вот. Но я, конечно, его потом не спрашивал, сделал это правонарушение или нет, но вот сама идея была вот такая. Это было самое удивительное гадание с этой карты. Было еще одно забавное гадание. Ко мне пришел мой товарищ, врач. Не просто врач, главврач больницы. Говорит, погадай. Говорит, ну давай, в чем проблема? У жены гайморит. Говорит, ну? И что? Делать операцию или нет? Говорит, ты что? Ты, ты врач, а не я. Это ты должен решать. Говорит, мы запутались. Идем к одному врачу. Говорит, делать операцию. Идем ко второму. говорят, не вздумайте, невозможно там ничего делать. И так далее. Начинаю раскладывать, выпадает попадает шестая карта. Венера, да, Бензоболевание. Говорю, бензоболевания. Нет никаких бензоболеваний, нет. Я говорю, у тебя ты у меня не, и не было, и никогда и, и, и, ничего. И самое. Ну, раскладывал, раскладывал. Вот, ну, все равно, шестая карта во всех раскладах присутствует. Я не знаю, как тебе это сказать. Вот у меня выпадает как бензоболевание. Я не, не могу по-другому ее прочитать. Ищи. Он мне позвонил через неделю, и говорит, ты знаешь, говорит, нашли. Мы стали думать, а она тоже врач. Стали думать, гормоны. Гормоны. Прошли курс гормонального лечения, гоморит ушел. Что значит гормоны? Дисбаланс был? или? А, климакс. То есть она а, переживала окей, климакс. Ну, и каким-то образом у нее это отразилось на гоморите. Они прошли гом гормональное лечение, и у нее ушел гоморит. А какая себя все-таки с этой картой, я не, не понял? Вензаболевания. Да. Венера, венерические заболевания, гормоны гормоны как обеспечивающая жизнь то есть это еще и гормоны эта карта интерпретации. Да, да? я себе потом записал свой поминальничек значение что в том числе гормоны а было ли скажем в вашей практике вот предупреждение ну чего-то вот как в первом случае то что вы рассказали скажем наказание а потом уже проступок? Uh -huh. а было ли что то что вы человек приходит вам и вы его наоборот предупреждаете связанное там допустим с этой картой о том что, чтобы что-то вот не я таких не помню вот два самых запомнившихся мне случая с этой карты это вот такие чаще всего это бывает э, обычная ситуация когда любит не любит выпадает эта карта да любит хорошо относится не значит что любит только тебя или еще будет любить тебя вечно uh -huh. Вот. Или в там бизнес какой-нибудь, и выпадает влюбленные. Если сам бизнес не связан с продажей эмоций, с манипулированием эмоциями, созданием этих эмоций, то, говоришь, вы не думаете головой. Чем вы думаете, я не знаю, но то, что вы думаете не головой, это факт. Слишком много эмоций, слишком мало разума. Ну, то есть пили ели веселились, подсчитали, прослезились. Mm -hmm. То есть сейчас все хорошо, сейчас у вас эйфория. Вы подумайте, что у вас будет завтра и через месяц, как вы будете э, отдавать кредиты, которые взяли, и как вы будете рассчитываться с работниками, которых наняли и всем остальным. Потому что вот у меня по картам слишком много эмоций. Ну, банальные такие ответы, стандартные. У нас прошло одно мероприятие. Mm -hmm. И это мероприятие завершилось в это воскресенье. Это было ну, такое экспо двухдневная mm -hmm. мы ожидали что-то не получилось то чего мы к примеру ожидали mm -hmm. вопрос такой почему в чем почему? причина того почему? что не получилось почему? это первое и есть ли второй вопрос вытекающий из первого если смысл вообще-то продолжать если не секрет а что не получилось ну если это можно сказать ну когда мы приходим туда на экспо и тратим деньги платим за это место mm -hmm. потому что это место стоит больше тысячи долларов и это все как бы надо каким-то образом возвращать. У вас самого есть какая-то версия? Еще раз, есть субъективные причины. У нас есть установка очень серьезная. Ну, можно сказать, лечит. Таких установок было еще несколько. Есть другая субъективная причина. Мы находились в углу, у нас не было как бы видно. Ну, а может быть, не настрой какой-то. То есть Не знаю. Хотя ожидания были. Настрой это первое, о чем я подумал. И э, косвенное подтверждение в картах, я этому нашел. Как будто вы через силу это делали. Ну, э, да, было решение, скажем, взять, э, вот это называется буд, вот это, так скажем, место это купить, это место. А потом, раз его уже куплено, значит, надо уже как-то делать. То есть, э, как бы обязаловка такая идет. А творческого процесса нет. Значит, что у меня получилось по картам? У вас mm -hmm. прошло максимально хорошо из того, как могло пройти. Даже так, могло быть еще хуже Могло быть еще хуже, да а, Было мало людей Было со, не с вашей стороны А со стороны организаторов достаточно хорошая реклама угу. То есть проблема не в том, что вы накосячили Проблема в том, что организаторы Они не столько хотели пригласить людей Сколько продать места Места не продали, а люди уже ну, вторичка то есть придут хорошо они придут босс знаете вот это то что мне больше всего э, не нравится когда мотивация она идет в одну сторону угу. а, то есть в ущерб э, в ущерб то есть мы хотим что-то э, кому-то продать а причем мы это, это мы это хотим хотят ли они у нас это купить дорогие друзья которые были с нами, которые будут с нами. Вам большое спасибо за внимание, за участие, за то, что вы смотрите наши программы. Ну, а Сергею Савченко отдельное спасибо.